здравствуйте друзья давно мы с вами не слышались не виделись в эфире много всякого произошло за это время но я как-то не особо отражал последний раз по моему поездка в сочи была хотя за это время я еще съездил в сочи и в геленджик и побывал в геленджике и вот сейчас я в москве нахожусь так настраиваемся настраиваемся так, видно, слышно. Ну хорошо. Друзья, ну что, встречаемся мы с вами опять, как говорится, по поводу. И опять по поводу здоровья. Как видим, события разворачиваются в том, по тому сценарию, который, в общем-то, предполагался. Я, по крайней мере, об этом сценарии знал, что это будет такое закручивание гаек в этом направлении, в направлении ограничений, и что эта новая волна будет достаточно серьезной. Все, что было до этого, облегчение, такая легкость, свобода, это, в общем-то, в какой-то степени делалось даже специально, особо не строжились, потому что нужно было увеличить статистику заболеваемости, тем самым усилить меры. И вот они, статистика заболеваемости подросла, где-то она естественно, где-то ее, как говорится, усилили искусственно, но не важно. Важно, что она есть, важно, что цифры звучат, важно, что требования к людям, ограничения их свободы нарастают. И нарастают достаточно серьезно. Если вы посмотрите, то... Это вызывает настороженность. Но я сегодня не об этом. Эти факты нам уже как-то не особо интересны. Мы понимаем эти игры все, что за этим и кто стоит. Все это понятно. Весь вопрос, что делать в этой ситуации. И я предлагаю свой вариант, которым пользуюсь сам и пользуются мои друзья и вся наша Академия. То есть мы усиливаем работу с собой, мы занимаемся, мы развиваемся, мы повышаем свой, и свой статус здоровья, э, иммунную систему наращиваем, мы осваиваем новые практики, разрабатываем, мы активно участвуем в разных э, мероприятиях, повышающих здоровье. То есть мы, в общем-то, активно встречаем все невзгоды, укрепляя свое тело, укрепляя свой дух, укрепляя психику. Я считаю, это наиболее эффективный метод, потому что все остальное – это малоэффективно. Сейчас не буду перебирать другие методы, но я, например, не планирую и прививаться, потому что знаю, это не то, что бесполезность, но и вредность. То есть для меня это... Тема закрыта принципиально. Я не хочу быть подвластным кому-то. Это мое личное тело, я не позволю им распоряжаться кому-то. И я занимаюсь своим телом сам. Я отвечаю за свое тело сам и занимаюсь им сам. И это соответствует Конституции в той стране, в которой я живу. Поэтому здесь ничего нет предусвидительного нет ничего противозаконного, я занимаюсь своим здоровьем сам. И его укрепляю, и вот уже два года я <говорит> живу в таком активном режиме укрепления здоровья. Я и раньше укреплял, но в связи со всеми событиями 2020 года мы усилили все эти методы, специально проработали еще методы, разработали для того, чтобы новые какие-то ресурсы вскрыть, и вот этим пользуемся. Какие же мы ресурсы вскрыли? Конечно же, мы вскрыли ресурсы психические и энергетические, потому что медицинские ресурсы, они, в принципе, исчерпаны на сегодняшний день, и медицина только устраняет следствия. Следовательно, чтобы устранить причину и не попасть в эту ситуацию, нужно работать по другим направлениям. И вот эти направления нам известны, мы о них много говорили, много провели эфиров. В прошлый год это было активного включения этих новых энергетических методов. И мы ими пользуемся сами, и успешно, и успешно пользуются те, кто вошел в наше пространство. Мы рекомендуем и имеют хороший результат. Так вот, уважаемые друзья, что сейчас? Сейчас новый виток. Новый виток страхов, а страхи, вы знаете, это основная почва для болезней. Новый виток давления психического, а это тоже, знаете, психика под давлением, она тоже ослабляется и тоже может привести к заболеваниям. Вот этот новый виток мы парируем новыми своими инструментами. И вот сейчас... Буквально через три дня в среду э, начнется такой интенсив, трехдневный интенсив, безоплатный. Вы можете проверить себя, там, там протестировать и проверить э, на себе конкретные практики, которые мы даем. Это, конечно, часть практик, как всегда, мы в начале в интенсиве показываем такие эффективные практики, которые вы можете пользоваться, не, не идя дальше. Ну, а кого заинтересует, того мы, милости просим, приглашаем в последующий поход на курс пробуждения, который стоит из трех ступеней. Первую ступень человек проходит, если интенсив ему понравился, дал результаты, а мы рассчитываем на это, мы создали этот интенсив, интенсив трехдневный именно в таком качестве, чтобы человек получил уже через три дня получил результат. Получает результат, если ему нравится, он идет на первую ступень. Первую ступень проходит, она легкая, простая, но тоже очень эффективна. Тоже эффективна, тоже собраны инструменты, методы, которые позволяют за месяц решить очень много вопросов по здоровью. И если вы получили результат, и вам хочется его закрепить и пойти дальше, пожалуйста, там у нас есть вторая ступень. Но есть и третья ступень. Но это, знаете, высший пилотаж, это э, уже те, которые вообще хотят полностью управлять своим здоровьем. Вот такие три ступени мы создали для того, чтобы вы могли в таких условиях, условиях э, все большего давления, а оно будет нарастать. Я в этом уверен, потому что те, кто стоит за пультом управления этих игр, они не успокаиваются, они рассчитывают все-таки людей сделать а, полностью послушными, и а, не только послушными, но и управлять большим количеством людей трудно, поэтому создается такая программа а, прореживания населения. Как вы понимаете, я противник такой программы, но тем не менее она есть, ее надо принять как данность. И помогать людям все-таки в этих условиях находиться в другом состоянии. То есть в другом состоянии. В каком? То есть отсутствие страхов. Не бояться вот этого всего давления. И не бояться самой этой болезни. На самом деле она не такая страшная, как они говорят. И вы знаете статистику. От нее тоже, эта статистика известна, от нее тоже уходят из жизни. Люди, но в очень небольшом проценте, по сравнению с другими болезнями. Но, тем не менее, вы видите, что на эту болезнь поставили, поставили, как говорится, эту болезнь сделали рычагом управления людьми, поэтому вкладываются такие вещи, очень серьезные, глубокие. Это и финансы вкачиваются большие, там даже... Машины предлагаются разыгрывать тем, кто вакцинировался, ну и так далее. Там чего только нет. Все вот эти, все, все вот эти предложения, которые как-то завлекают или как-то давят на человека, чтобы он вакцинировался, чтобы он боялся, чтобы он был послушным. Ну, согласитесь, они все эти, все эти меры, они только вызывают еще большее понимание, более глубокое понимание того, что это делается специально. Поэтому, уважаемые друзья, ваше здоровье в ваших руках. И в этих руках есть все инструменты для того, чтобы быть здоровым. Это реально. Поверьте, я этим здоровьем, я здоровьем занимаюсь уже много-много лет. Мне уже вот, скоро будет, через пару месяцев будет 71 год. И я пользуюсь методами оздоровительными, практически только такими травные, народные, энергетические, психические. То есть, вот такого, ментальные практики, то есть, в общем, такого вот плана. И, конечно же, здоровый образ жизни. Кстати, здоровый образ жизни, сейчас вспомнил, у меня через где-то часика полтора, в 9 часов по Москве начнется прямой эфир с доктором Владимиром Животовым. Может быть, кто-то знает его, довольно популярная личность, остеопат. И мы недавно с ним встретились на одной конференции, Авито, ВИТО, точнее, в Санкт-Петербурге. Был фуршет, и мы там разговорились, и я не знал его, так он меня не знал. А потом выяснилось, он говорит, так наши помощники говорит, договариваются, чтобы мы провели с вами эфир. Ну, вот так мы познакомились лично и пообщались немножко. Кстати, по некоторым вопросам у нас диаметрально противоположное мнение. Я думаю, будет интересно послушать. Но в целом стратегия, конечно, одна – помочь людям быть здоровыми. Здесь у нас общая позиция, без сомнения. Особенно сейчас, как я говорю, это исключительно важно. Так вот, действительно, вопрос здоровья, он сейчас основной, друзья. Нужно вкладывать сюда свои, все ресурсы, которые есть. Свои ментальные ресурсы, временные, и даже финансовые. Вкладывайте в свое здоровье. Это для вас сейчас самое важное. Это не только укрепляет здоровье, здоровье но это убирает страхи. Это открывает другие ваши возможности, потому что, будучи здоровым, вы решаете вопросы. Многие творческие вопросы, бизнес-вопросы и прочие вопросы жизни, счастья, радости, вы гораздо легче. Поэтому все, база – это здоровье. И поверьте, я уже вот в таком возрасте, я понимаю, что такое здоровье, ценю здоровье, отношусь к нему уважительно. Но я ищу ресурсы в другом направлении. Я ищу ресурсы в энергетическом направлении, потому что тело человека, в принципе, как его биологическая часть, химическая часть, психическая часть, она более-менее исследована. И что-то есть в этом направлении, какие-то средства и так далее. А вот энергетическая часть человека, она мало исследована, это в основном такие запредельные исследования. Они мало вызывают доверие у многих, но они есть, и они работают. И я на протяжении последних вот сколько, ну, 30 лет, да, 30 лет, даже больше, где-то лет 35, я использую все больше и большей степени энергетические методы оздоровления. И как видите, я здоров, вот, и живу активно, и моей младшей дочери 7 лет вот исполнилось недавно, то есть я чувствую себя вполне комфортно в этих даже условиях. Я постоянно летаю, езжу, везде бываю, бываю на открытых конференциях и так далее, и так далее. То есть для меня вообще не существует вот какого-то этого режима. И это не, это не. Я не бровирую этим. Я просто говорю, что моя жизнь ничем э, и поведение не отличается от того, что было до вот этих всех требований, ограничивающих, э, есть некоторые там одеть маску в нужном месте. Да, я не спорю, хотя можно спорить. Я знаю э, женщину, вот, один из организаторов Навиты э, Алена, она. Судилась с Аэрофлотом. Она принципиально не одевает маски в Аэрофлоте. Аэрофлот, вы знаете, довольно требовательная структура. Судилась, дошла до нужной инстанции суда, и который э, снял с нее все обвинения, а все расходы положил на Аэрофлот. То есть, это такие, такой путь тоже есть, но я не иду. Это у меня нет просто времени э, на то, чтобы вот так отстаивать свои права я могу одеть маску где уж очень требуется и не спорить зачем тратить энергию лучше я использую ее в другом вот, в частности побеседую с вами так вот друзья еще раз говорю что сейчас сейчас все более и более смещается акцент здоровья именно в сторону энергетического тела человека, энергетических тел, я бы даже сказал, потому что их множество энергетических тел у человека. Именно там кроются основные ресурсы. И вот этот вот курс пробуждения, он построен именно в большей степени именно на энергетических методах, именно тех методах, которыми лично я пользуюсь. Я из этого и создал этот, этот курс трех ступеней». Первая ступень самые простые, но эффективные. Вторая ступень посложнее, и третья ступень уже, я говорю, как я сказал, это уже высший пилотаж, который я только-только вот сейчас осваиваю, на себе пробую и сразу их выдаю, видя эффективность, я их выдаю в мир. Это суперэффективные практики, которые, за которыми будущее. Вот такой процесс мы предлагаем вам. Я специально вышел в эфир для того, чтобы дать людям такой вот шанс быть уверенным в своем здоровье, уверенным в том, что он сам может решить многие вопросы, и таким образом и не попасть в эту струю вот тех проблем, которые сейчас существуют. Друзья, это, можете сказать, что это реклама, но это реклама, социальная реклама. Потому что именно социально, потому что мы идем помогать людям. Наши курсы, мы специально все курсы вот этих, этих вот полутора лет, мы сделали максимально дешевыми, максимально простыми, доступными для, массовых, э, потреблений, для массового потребления. Для того, чтобы как можно больше людей ушли от страхов, ушли от, из этого состояния вот... Э, овечьего стада, понимаете, чтобы люди были более свободны, чтобы они перемещались, чтобы они имели возможность жить, в принципе, без ограничений. А как это можно сделать? Это, в первую очередь, быть уверенным в своем здоровье, в своем завтрашнем дне. Большое, большое подспорье в этом, в этом, к этому состоянию, конечно же, дает Выстроено мировозрение здоровья и вот это мировозрение здоровья, то есть в голове должна быть картина здорового образа жизни, здорового поведения, здоровых отношений, здоровых всех взаимодействий, коммуникаций. Вот это все построенное на здоровье, то есть это я так и называю мировоззрение здоровья, то есть все то, что выстраивает всю картину твоей жизни через здоровье. Здоровое тело, здоровая психика, здоровая энергетика, и ты, в общем-то, больше тебе нечего бояться. Так вот, вот этот процесс полного здоровья, вот этот процесс выстраивания мировоззрения здоровья, он заложен вот в этом курсе пробуждения. Мы его так и назвали ⁇ пробуждение. То есть, Пробудитесь, друзья, посмотрите на свои ресурсы, на свои возможности. Они огромные, они бесконечные. Их можно применять в любом возрасте, в люб... с любым уровнем знаний. То есть это действительно универсальные вещи. Нужно только вот в эти вещи поверить и делать простые элементарные вещи. Я вот простые элементарные. Вот об этом еще два слова скажу. Я э, сторонник очень простых методов. И очень эффективных. То есть я отбираю, я на себе пробую, и отбираю и создаю, и э, э, творчески подхожу к каждому методу, который я беру, и у других мастеров. Не скрываю этого в мире. Зачем изобретать велосипед, когда кто-то придумал замечательный метод? Я его беру тоже, испытываю, проверяю, еще его дорабатываю. Опять же, и в первую очередь, на простоту. На легкость, на доступность, на, э, без всяких там заморочек, без, всякой, без всякого стояния на голове, как говорится. И э, выпускаю в жизнь. Вот этот такой подход и э, делает мои практики популярными, эффективными. Ну, э, что еще могу сказать, друзья? Конечно, в целом, чтобы быть здоровым, нужно стать гармоничной личностью. А гармоничная личность – это много всего. Это же вопросы и родовых отношений, это вопросы и семейных отношений, это вопросы отношений мужчин и женщин, это вопросы с детьми, это все социумом и так далее. То есть это масштабность и много других вопросов, которые... И вообще понимание того, что ты за личность, что ты за человек, то есть понять себя, осознать себя. Вот это все вместе, это действительно создает гармоничную личность. И наш основной курс «Гармоничное развитие личности», он по-прежнему остается очень мощным средством, я равного ему не знаю. Десять месяцев, правда, надо учиться, но это, это другой такой процесс, который... Если вы вот, пройдете курс пробуждения, легкий, простой, дешевый, освоить эти практики. Если вы захотите уже действительно в жизни решить все вопросы и больше не возвращаться ни к Некрасову, ни к другим мастерам, а просто самому быть мастером своей жизни, вот, причем мастером не просто своей жизни, а счастливой жизни, вот тогда милости просим на наш курс гармоничное развитие личности. То есть это уже комплексное создание э, своей жизни в более высоком качестве. Что вообще-то давно пора уже делать? Мы уже достаточно взрослые, достаточно грамотные, но мы как человечество, что пора использовать все ресурсы, в том числе и энергетические ресурсы, и психические, и физические, все ресурсы использовать мудро, грамотно, легко, просто, как говорится. Вот, Практиковать, как дышать, легко, не замечая, даже э, не прикладывая особых усилий. То есть, ну, усилия можно приложить при освоении, а потом ты в течение жизни это используешь просто как, как дышишь. То есть, естественно, просто, эффективно. Вот я так живу. Э, так стараюсь редко, когда включаю дополнительно какие-то осознания, какие-то практики более глубокие, когда чувствую, что ситуация более трудная и простые мои методы как-то не работают на автомате, которые во мне существует, тогда я обращаю на это внимание, фокусирую внимание и провожу уже практики чуть более глубокие, чуть более эффективные. И все, и вопрос решен. То есть в ассортименте современного человека обязательно должен быть набор и физических упражнений, что мы тоже даем в этом курсе. Тот набор, который, минимальный набор, который создает Твое здоровое тело. Это комплекс и психических упражнений, и энергетических, и духовных практик. И вот, это, вот этот весь комплекс, он позволяет, в общем-то, решить все эти вопросы, о которых я говорил. Вот так, друзья. Итак, 23 числа, в среду, начинается интенсив, безоплатный. Пройдите, посмотрите, почувствуйте, увидите эффективность. И этого вам будет достаточно. Слава Богу, идите э, и применяйте эти практики. Захотите глубже, захотите шире охватить э, э, э, этот инструментарий, который лично мной опробирован, прожи, превращен в мою жизнь вот, и в жизнь многих-многих наших студентов, пожалуйста, можете пройти первую ступень. Понравится вторая ступень, э, еще более глубоко. И третья ступень, как я уже сказал, это высший пилотаж, все новинки, которые я сейчас э, применяю уже в последнее время. То, что время движется, время движется очень интересно, динамично. И к нам приходят все более новые и новые инструменты. Ну вот так, друзья. Благодарю вас за сегодняшнее... Э, вот, э, то, что вы присоединились. Э, поздравляю вас с началом лета. Лето все-таки пришло и достаточно активно. По крайней мере, в Москве очень активно э, лето пришло за 30 сегодня, вот вчера, сегодня. Поздравляю вас с наступившим летом. Желаю здоровья, причем здоровья комплексного здоровья. Ну, а здоровье вообще мы сегодня поговорим, как я сказал, с Владимиром Животовым. Кому будет интересно, приходите в 9 часов вечера по Москве. Я специально сейчас не делаю большой эфир с тем, чтобы вы могли... Расслабиться, отдохнуть выполнить свои дела. И в 9 часов с вами встретимся в интересной беседе. Два подхода к здоровью. Хотя, посмотрим, мы не писали сценарий. Мы не договаривались, как мы будем строить беседу. Все пойдет. Ну, он мастер, я мастер. Там посмотрим, что получится. Так что, друзья, благодарю вас за сегодняшнюю встречу эту. И у кого будет желание, приходите к нам, ко мне на аккаунт будет встреча с Владимиром Животовым. До свидания.